Вся упакована, вся нашпигована В общем ты вся очарована, околдована Я нашей встречи рад, и знаю весь расклад Только один пустяк, что-то с тобой не так Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка. Счастье прогорает, как спичка, алкоголичка, алкоголичка. Несмотря на милая личка, алкоголичка, алкоголичка. Все перевернула страничка. Пока-пока, алкоголичка. Пойдем ко мне Такой я один в стране Все будет как во сне Просто доверься мне Я пред тобой стою И для тебя пою Но есть один пустяк Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка, несчастье прогорает, как спичка, алкоголичка, алкоголичка, несмотря на милая личика, алкоголичка, алкоголичка, все перевернула страничка, пока-пока, алкоголичка.